Всем привет! Сегодня будет обзор крутого настенного светильника на солнечных батарейках. В нем есть встроенный датчик движения и датчик освещенности. И это очень классно. Заказала я этот товар на AliExpress. Товар пришел в целости и сохранности. Упакован был в коробочку и защитную пленку. В коробочке вы найдете сам светильник. Собрано все хорошо, сделано качественно. Здесь используется панель из поликристаллического кремния. Она синего оттенка. Свет обеспечивает 14 светодиодов, время работы led до 100 тысяч часов. Фонарь имеет прочную благозащитную пластиковую конструкцию, а это значит, что ему не страшны дожди и он отлично будет работать на улице. Заряжается он от энергии солнца. Это солнечное зарядное устройство с аккумулятором. При попадании на панель солнечных лучей они преобразуются в энергию, тем самым заряжая встроенный аккумулятор, а уже аккумулятор питает устройство. Также в коробочке вы найдете инструкцию с описанием светильника. Инструкция на английском языке, в ней расписаны все режимы работы фонаря, а также технические характеристики. В комплекте также есть два шурупа для крепления фонаря на стенах дома и маленькая картонка для нанесения отверстий. Светильник автоматически выключается в дневное время и включается в темное время суток. Причем благодаря датчику движения регулируется яркость света. Когда улавливается движение, яркость увеличивается. Диапазон датчика движения от 2 до 5 метров. Такой светильник можно использовать на крыльце дома, во дворе или в кемпинге. Очень удобная и универсальная вещь.